Примерно неделю назад разработчики перевели раз на Unity 2021, что добавило много багов. К примеру, яркие провода, черную водку у листьев, кустов и любых тонких объектов. Также черный цвет вместо стекла у машин. Также у кого-то понизился FPS. Чтобы это исправить, заходим в Steam, правой кнопкой мыши, свойства, бета-версии и в бета-версиях выбираем Unity 2019.